Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная Россия». Сегодня в студии с вами Даниил Константинов, а на связи у нас журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе мы с вами разговаривали в эфире, и в ходе интервью вы сказали, что хоронить российскую оппозицию рано, констатировать ее смерть преждевременно – она еще будет жить, но ей необходимо найти новые формы работы. И вот сегодня поступила новость о том, что Илья Яшин сложил с себя полномочия главы э, муниципального района Красносельский, города Москвы, объяснив свое решение постоянным давлением правоохранительных органов, непрерывными проверками, тем, что сотрудники аппарата заняты ответами на запросы правоохранительных органов, и в конечном итоге тем, что он не хочет оставлять после себя руины. А вот как это соотносится с тем, о чем мы говорили с вами раньше? Я думаю, что вполне соотносится, потому что на самом деле Илья Яшин, вне всякого сомнения, в меньшей степени был муниципальным политиком, нежели федеральным. То есть основной, основной его имидж все-таки это было не то, что он делал в своем, муниципальном округе, а в большей степени это те, так сказать, те, те материалы, которые он выкладывал, расследования, которые он делал, публикации, которые он делал, то, что он делал на своем YouTube-канале, это было в общем, не то, что он делал в своем округе, это были его так сказать, заявления, материалы по федеральной повестке. То есть, он на самом деле остался федеральным политиком, ну, в значительной степени уменьшив свое присутствие в муниципальном округе. Так что здесь я не вижу никакого, никакой проблемы, никакого противоречия. А то, что он решил не подставлять округ, ну, в общем, это правильно сделано, разумно. Так что я здесь не вижу проблем. Продолжает заниматься расследованиями, там у него по по 2-3 по миллиона просмотров его, его так сказать, YouTube-канала. Так что вполне эффективно продолжает работать. Но вы говорите о том, что он остался федеральным политиком, при этом сам он подчеркнул, что суд уже на три года лишил возможности избираться на какие-либо... Выборная должность в связи с его связью с организациями Алексея Навального, и сам Илья пишет, что э, я не планирую э, покидать Россию и продолжу бороться за то, чтобы наша страна стала свободной и счастливой. Мы обязательно победим. Вот остается понять, как, кроме тех вот расследований, о которых вы говорите, как может победить э, Илья Яшин и подобные люди в России. Знаете, безусловно, если сейчас исходить вот из того, что ситуация, которая сейчас складывается, вот она будет развиваться в той логике исключительно, которая она... То есть, инерционный путь развития, конечно, никто никогда ни, ни, ничего не изменит. да? Это понятно. То есть, вообще, если исходить из инерционной логики развития процессов, то э, в мире ничего не, ни, никогда не могло измениться. Мы до сих пор должны были э, жить в пещерах. Но, скорее всего, э, в общем-то, развитие э, рода человеческого, оно, наверное, должно было бы остановиться где-то ну, на, э, на уровне инфузории туфельки. А, значит, э, на самом деле все меняется. И вот сегодня, ну, я так думаю, что мы не будем ограничиваться э, обсуждением проблемы Ильи Яшина, а перейдем и к другим проблемам, мы увидим, что э, вот э, ситуация, скажем, э, на Кубе меняется, э, ситуация в Молдове меняется в одну сторону, ситуация в Афганистане меняется в другую сторону, то есть все меняется. Причин, по которым фашистские режимы рушатся, бывают несколько. История знает несколько таких причин. Первая причина – это какая-то смерть или смена диктатора. Возникает пространство свободы, в которое можно, которым можно воспользоваться, можно не воспользоваться. И эта причина известна хорошо. Так рушился режим Салазара в Португалии, режим Франка в Испании. Бывают причины внешнеполитическое серьезное поражение, как правило, военное. Так рушился режим Гитлера и Муссолини. То есть, вот, причины бывают разные, поэтому... Известно, что э, в России подобного рода диктаторские режимы, авторитарные режимы, они рушатся внезапно, линяют в три дня, как говорил, или вернее два дня, как говорил Василий Розанов. Так что все да. может быть. И то, что <coughs> э, Яшин не может избираться в какие-то э, представительные органы, это э, не означает, что на этом закончился Яшин как э, политик. Может закончился, может нет. Жизнь покажет. Вы как раз затронули ряд тем, которые я хотел сегодня обсудить с вами, в том числе ситуацию на Кубе. Неожиданным образом на Кубе вспыхнули протесты, самые крупные протесты 1994 года. Поводом для этих протестов послужил, как я понимаю, тотальный дефицит товаров и медикаментов на острове. Уже введено чрезвычайное положение, вводятся армейские подразделения в крупнейшие, в крупнейшие города Кубы. Как вы думаете, это уже конец э, того режима, который там существовал несколько десятилетий, или они еще побарахтаются какое-то время? Я плохо знаю э, конкретную расстановку сил на Кубе сейчас, но то, что это первое вот такое вот выступление, и то, что это, это выступление, э, скорее всего, не могло произойти при э, Фиделе Кастро и при его брате Рауле, это ну, для меня более-менее очевидная вещь, потому что э, ну, э, эти два человека, вот эта династия Кастро, она правила на Кубе э, с 1959 года, и вот э, за этот период, и в момент, когда эта династия отошла от власти, через короткое время э, произошел вот такой вот э, взрыв сопротивления. Э, вполне возможно, что это будет конец, э, конец коммунизма на Кубе. То есть это, это, это реально, это возможно. Я, это как раз подчеркивает э, тот факт, что вот подобного рода диктаторские режимы, тоталитарные режимы, они э, уходят при смене власти. То есть, вот момент, когда диктатор отходит от власти, такой устоявшийся, авторитарный, харизматичный диктатор. Ну, Рауль Кастро был не такой харизматик, как Фидель, но тем не менее, все-таки, вот, и, ну, он действительно был достаточно, так сказать, достаточно харизматичным для того, чтобы на нем держалась власть. И это срабатывает, и здесь есть пространство возможностей. Насколько сейчас протестующие смогут воспользоваться этим шансом, я не знаю. Но, по крайней мере, такая возможность представляется. Один из старых кубинских диссидентов сегодня призвал Соединенные Штаты Америки возглавить интервенцию на Кубу с тем, чтобы покончить с диктатурой и установить демократический порядок. Как вы думаете, это вообще реальная перспектива, американская интервенция на Кубу? Ну, я думаю, что с точки зрения абстрактной возможности, это реальная перспектива. Насколько Байдену сейчас это нужно, насколько Байдену нужно... Только что, уйдя из Афганистана, вот буквально минутой назад человек скомандовал уход, об уходе из Афганистана, закончилось 20-летнее присутствие вооруженных сил США в Афганистане. Насколько ему сейчас нужно, выгодно, по внутренним раскладам целесообразно ввязываться в Кубинскую войну, это большой вопрос. Не знаю. Это, это, что называется, здесь надо наблюдать. Я думаю, что логика его присутствия на Кубе, э, американских войск на Кубе, она больше, чем логика присутствия американских войск в Афганистане. Все-таки Куба э, ближе э, к Соединенным Штатам Америки, поэтому здесь есть какая-то... В Афганистане э, Америка прикрывала Россию прежде всего. Ну, Центральную Азию и Россию. А здесь она будет все-таки прикрывать себя. Поэтому это, конечно, логичнее. Но, опять-таки, э, в любом случае, это э, любое военное вторжение – это э, мобилизация сопротивления. Это, мобилизация, это, это шанс для э, кубинского коммунистического режима э, попытаться э, мобилизовать и включить режим осажденной крепости, включить... Э, режим, так сказать, патриотизма и попытаться вызвать вот этот вот приступ. Насколько это реально сейчас, это надо изучать конкретно ситуацию на Кубе, я этого не знаю. Но в любом случае шанс на это есть тоже. Насколько Байдену это нужно, я не знаю. Вы упомянули об уходе американцев из Афганистана, и порой, когда смотришь на все это со стороны, складывается впечатление, что эпоха глобального американского лидерства подходит к концу. После 20-летнего присутствия американцев в Афганистане они уходят оттуда, фактически не достигнув заявленных целей. Их основной оппонент, Талибан, все больше берет территорию Афганистана под контроль. Мы видели, что американцы не решились на интервенцию в Венесуэлу, например, даже на фоне самых массовых за последние годы протестов по, по, против режима Мадуро, ну и есть ряд других подобных фактов. Вот Как вам кажется, Соединенные Штаты Америки еще способны вообще на какие-то решительные действия по защите и установлению демократии где-то в мире? Я думаю, что сама идея господства американского, она существенно изменилась. То есть, на самом деле... Идея, что э, можно сделать людей счастливыми против их воли, это идея, которая довольно длительное время существовала. Она существовала в разных формах. Она существовала, так сказать, и э, в форме э, коммунизма, э, и в других формах, и в частности, э, ну, с, с точки зрения вот, э, идеи... С помощью коммунизма, с помощью насаждения, так сказать, тоталитарной идеологии сделать людей счастливыми, эта идея провалилась. И, в общем, коммунистический интернационал и коммунистический интернационал, государственный, интернационал коммунистических государств, он фактически ликвидировался. Вот этот вот призрак коммунизма, который бродил по Европе и вот добрел до Латинской Америки, он, в общем, больше уже, ну, за исключением Китая, там, КНДР... Он практически нигде не бродит, но вот в России он задержался, застрял, превратился, так сказать, трансформировался в фашизм. Значит, вот идея, что можно сделать людей счастливыми с помощью насаждения, насильственного насаждения демократии и либерализма, она, в общем, тоже провалилась. Она провалилась в Ираке, она провалилась, так сказать, ну вот в Афганистане, и более-менее понятно, что на этой земле... Вообще Афганистан это совершенно вообще отдельная территория. Это, я бы сказал, совершенно аномальная зона, которая на протяжении трех тысячелетий э, подвергалась самого рода разного рода воздействиям. Там э, были и персы, и тюрки, и арабы, и Александр Македонский, и кушаны... Туда приходила Орда, причем Орда приходила в разные страны, она привел, присутствие Орды приводило к разным результатам. Там, когда Орда пришла в Китай, то в результате возникла замечательная, просвещенная по тем временам чрезвычайно развитая империя Юань во главе с ханом Хубилаем. Вот. А в, в Афганистане это были руины. Поэтому вот это важная история, что вот э, эта территория на самом деле э, в результате постоянных э, войн, постоянного разрушения, она обрела особое, э, особый механизм отторжения всего. Ее не могли завоевать ан, э, англичане, ее не смог завоевать Советский Союз в результате десятилетней кровопролитной войны, потеряв 15, 15 тысяч человек, убив там миллиона, возможно, по некоторым подсчетам и два миллиона афганцев. Значит, американцы 20 лет присутствовали. Но на самом деле американцы, прямо скажем, они не реально, заявив о своей цели демократизировать Афганистан, они не решали эту задачу, они не пытались, так сказать, афганцев сломать через колено они контролировали, то есть вот, ну, конечно, я понимаю, что много многие смотрели чемпионат, финал чемпионата по европейскому по футболу, и вот как англичане, забрав, значит, получив на пятой минуте преимущество, они пытались потом удержать мяч, они контролировали просто, и в результате проиграли. Вот американцы тоже, они не пытались переломить афганцев через колено они просто ведь они пришли туда на самом деле для того чтобы с афганской земли не было угроз они пришли же туда после значит, вот этого 11 сентября 2001 года они туда после этого пришли они получили мандат совета безопасности и объединенных наций для того чтобы с афганской земли не было вот этого терроризма по отношению к ну, в том числе к Соединенным Штатам Америки. Эту задачу они решили. Вот эту задачу конкретную они решили. Значит, но вот задачу принести туда демократию решили, решить они не могли. И, в общем, наверное, они понимали, что это невозможно. Просто невозможно. Потому что не прививается там демократия. Это понятно стало. Это особая земля, в которой вот в результате попытки что-то там изменить она рождает талибов. И талибы действительно, как только как только американцы ушли, они в общем стали брать власть. И это все, и это, и это теперь. Ведь обратите внимание, значит, Россия, которая поначалу достаточно лояльно относилась к тому, что американцы пришли в Афганистан, начиная с середины нулевых годов. Она стала выпихивать потихонечку американцев. Не открыто, но достаточно э, аккуратненько подталкивала их в спину. Янки Гоу э, И когда в 2000... Я просто, поскольку э, по одной из э, родов своих занятий я медиакритик, я постоянно смотрю всякие всякие гадости по телевизору российскому. И я знаю точно, что э, очень радостно э, пихали в спину американцам, э, американцев. И когда в 2005 году в, в Узбекистане э, значит, э, э, выкинули американскую базу, наши очень радовались. Когда в 2015 году из Кыргызстана ушла американская база, явно это было так сказать, в значительной степени по, по инициативе, при содействии, при подталкивании... России путинской. Ну, а теперь, что называется, вот американцы ушли при большом содействии России. И теперь, вот, пожалуйста, теперь, пожалуйста, разбирайтесь с талибами. Встречайте их в Москве, встречайте их в МИДе. Значит, отращивайте бороду, чтобы говорить именно на одном языке. Значит, и, причем, если с... Это очень забавная ведь история. Если по отношению к НАТО тот же самый Лавров и тот же самый Путин ведет себя как террорист, как талиб, то когда он встречается с талибаном, то он имеет дело с гораздо большим террористом, более оголтелым. То есть, когда Путин разговаривает с Западом, с Меркель, с Макроном, с Байденом, то он разговаривает с ними как вот человек как беспредельщик. Он имеет преимущество беспредельщика, который, вот, пользуясь ядерным оружием, он, так сказать, говорит: если что, мы попадем в рай, а вы вздохнете. Когда он встречается с Талибом, он так говорить не может. Потому что э, Талиб, э, Талибан ему говорит очень просто: Это мы попадем в рай, и у нас там будет некоторое количество девственниц, а вы сдохнете. Вот так говорит, то есть э, в известной степени Талибан гораздо больший террорист, более искренний террорист. А причина очень простая, потому что если по отношению, ведь это очень, э, здесь очень, очень важная история, э, э, это вопрос цены человеческой жизни. Если э, по сравнению с Западом цена человеческой жизни в России намного меньше, и поэтому здесь, э, э, так сказать, Путин его окружении могут с западом говорить, так сказать, в достаточной степени превосходства, потому что им плевать на жизни своих людей, то с талибаном в, в Афганистане цена человеческой жизни в несколько раз меньше, чем в России. Там люди живут 40, 44 года в среднем. Там продолжительность жизни 44 года. Намного меньше. Почти, ну, не в два, но почти в два раза меньше, чем в России. Значит, там нищее население, которое там средний э, ВВП э, на душу населения 500 долларов, намного меньше, чем в России. Цена человеческой жизни меньше. Там э, образованных э, э, э, грамотных людей, люди, людей, умеющих читать и писать, намного меньше половины, там меньше 40%, а женщин меньше э, там, порядка 12%. То есть это совершенно другой социум. Это социум, в котором это один из самых опасных самых опасных для жизни территорий, цена человеческой жизни минимальна. Поэтому они готовы э, умирать и убивать в намного большей степени, чем э, в путинской России. Поэтому они в данном случае с э, путинской Россией говорят с позиции превосходства. Просто с позиции превосходства. На этом языке. Это вот... Тот самый, Путин – это тот самый отморозок, который в лице талибов встречается с еще большими отморозками. Намного более отмороженными. Им плевать на атомную бомбу Путина, им плевать на Искандеры. Их невозможно запугать никакими так сказать, булавами. Им на это на все плевать. Они готовы воевать и убивать. И у них есть там свои 32 миллиона человек или сколько, которых они готовы бросить в топку, в топку войны прямо сейчас. И они их бросят. если И они поэтому, они поэтому говорят с позиции силы с Путиным. Кроме всего прочего, у них есть то ли 10, то ли 14 миллионов таджиков на северной границе, на их северной границе, а на нашей южной, которые они готовы просто... Вот сейчас Лукашенко... Значит, Шантажирует Литву и Европу в целом Тем, что он присылает огромное количество беженцев на границу с Литвой Ну а талибы, они имеют вот те самые там 10-14 миллионов таджиков Которые готовы вытолкнуть на границу с Таджикистаном А куда они из Таджикистана? В самом Таджикистане 9 миллионов таджиков То есть, на самом деле, совершенно другая история и поэтому, конечно, для, для Путина это вот встреча с гораздо более отмороженным, отморозком, чем он сам. Это другая, другой язык, другой разговор. Да, я тоже замечал, что и Путин, и в целом российское руководство совершенно по-другому разговаривает с людьми, у которых вы называете отморозками, так скажем. И дело не только в Талибане, я вспоминаю, как он вел себя с тем же Эрдоганом, ведь Эрдоган не боится Путина совершенно, несмотря на отсутствие ядерного оружия, и очень хорошо показал вот в истории с Карабахом, что он не боится его на деле и готов так сказать, переходить в наступление и а, даже рисковать прямым столкновением а, с Россией. А как вы думаете, о чем пытается Лавров вообще договориться с этими людьми? Ну, естественно, я не сидел в соседней комнате, не подслушивал, о чем они там говорили, но гипотеза только одна. Это попытаться договориться с ними, чтобы они, так сказать, ограничивали, пусть они делают все, что угодно на территории своей страны, но чтобы они все-таки не переходили границу, потому что там проблема же еще какая. 90% торговли, мировой торговли опиума, это... Афганистан, причем это вот сейчас Талибан. У Талибана, ну, такие цифры звучали, я, естественно, не глубоко, глубоко не анализировал, но 60% бюджета Талибана составляет доходы от опиумной торговли. То есть, на самом деле, героин может просто в любой момент бурным потоком хлынуть на территорию России с территории Афганистана. Это одна проблема. Вторая проблема, безусловно, это вот те самые беженцы, которые в значительной степени, не знаю, насколько Талибан сейчас в состоянии это контролировать, это отдельный вопрос. Здесь ну, нужны просто внутренние эксперты. Люди, которые хорошо понимают именно ситуацию изнутри Афганистана, но по крайней мере вот это вот несколько миллионов беженцев, которые могут быть в любой момент, могут хлынуть, дело в том, что Таджикистан, ну так же, как и Узбекистан и Туркменистан, это довольно слабые автократии, это, это довольно слабые диктатуры. То есть они не такие э, хорошо эшелонированные, не такие хорошо защищенные, как путинская Россия. Поэтому они просто рухнут под напором та, э, талибов. И, э, кроме всего прочего, существует и третья опасность. Это вот та агрессивная, та террористическая версия ислама, которая на самом деле э, э, носителями которой являются талибы. И э, ее распространение вот, по, э, по Северному Кавказу через э, Кыргызстан, ну, вот, особенно юг Кыргызстана, Ожская область, э, там, Таджикистан <coughs> и так далее. То есть, это достаточно серьезная опасность. Потому что у нас, в общем, тоже э, есть территории, которые могут быть э, носителями этой, э, этой версии. Это и Северный Кавказ, это и Поволжье. Поэтому здесь тоже тоже опасность есть. Вот эти несколько опасностей, э, терроризм через э, террористическую идеологию вот этой радикальной версии ислама, э, соответственно, большое количество беженцев и э, наркотрафик. Эти три опасности могут быть предметом разговора Лаврова с, э, с, с Талибаном. А как вы думаете, гипотетически, если Талибан пойдет дальше в Среднюю Азию, Россия может попытаться вмешаться в этот процесс и к чему это может привести вообще? Ну, есть заявленная есть заявленные позиция, уже заявленная позицией Лавровым и вот этим существом, которое так сказать, является э, зачем-то лицом Мида по фамилии Мария Захарова. Вот, э, заявленная позиция такая, что в общем э, воевать, устраивать вот, эту вот э, опять афганскую войну и э, направлять в Россию гробы 200, грузы 200 России не собирается, но попытаться укрепить границу да действительно они попытаются насколько это эффективно не знаю ну, по крайней мере э, вот э, просто удержать границу э, усилиями там э, вот тех подразделений которые сегодня есть скорее всего невозможно видимо надо будет перебрасывать ну Наверное, на этом будут сосредоточены усилия. Опять-таки, насколько это возможно, трудно сказать. Потому что, еще раз говорю, там ведь проблема в том, что, ну, например, в Таджикистане это действительно один народ. Вот там действительно один народ. Хотя те таджики, которые опять-таки вот по тем данным экспертным заключениям, с которыми я знаком, те таджики, которые живут в Афганистане, это все-таки люди с другим немножко менталитетом. Вряд ли они будут согласны с теми порядками, которые... То есть там на самом деле есть угроза серьезного изменения, в том числе и режима Таджикистана. То есть насколько удастся удержать огромную массу э, беженцев, если, если это произойдет. Пока на самом деле, э, ну вот предпосылок к тому, чтобы м, была именно э, этническая рознь, э, пока, насколько я понимаю, талибан пытается этого избежать. Но вполне возможно, что дальнейшая логика удержания власти их приведет к тому, что просто, ну вот начнется и этническое столкновение. Э, они уже идут. Если они приведут к, приобретут большой размах, то огромное количество э, этнических э, таджиков, прежде всего, хлынет через границу. Удержать их будет довольно сложно. Поэтому э, остановиться, вот, э, то, остановиться только на роли э, привратников, на, на роли пограничников у путинской России может не получиться. Ну, а втягивание в войну, понятно, с таким противником, как Талибан, понятно, к чему приведет. Огромное количество просто потерь в живой силе. Потому что даже, даже тот вариант войны, который Путин использует в э, Сирии, с Афганистаном не проходит. Потому что Афганистан это не городская страна. это э, Там полтора миллиона кочевников. Ну, ну, просто реально. Вот полтора миллиона кочевников. Ну, и что ты сделаешь с кочевниками? Бомбить с воздуха? Ну, здорово. У них достаточное количество, в том, в том числе и ПВО. Значит, это... Ну, мы, мы уже пробовали. На самом деле, вот в Афганистане мы уже пробовали. В Афганистане... Просто Сирия это в значительной степени городская страна. Поэтому здесь есть, что бомбить. А там что бомбить? Значит, камни... Песок, да. История, история э, десятилетней Афганской войны показала, что эту землю э, можно попытаться, как они говорили, вбомбить в каменный век. Ну, вбомбили. И что? То есть э, реально, реаль, вот эта та территория это вот еще раз говорю: это аномальная зона, которая за три тысячелетия приобрела особые свойства, которые невозможно пытались победить, пытались покорить. Потому что это транзитная была, транзитный путь из Европы в Азию, в Китай, в, в Индию. И многие, многие мощные завоеватели, невероятно жестокие, там, там, типа Тимура и так далее, пытались эту землю покорить. Ничего не получилось. Вот это надо просто понимать. Поэтому попытка что-то сделать с Афганистаном, она, в общем, приводит только к поражению. Всегда. Ничего не получится. Поэтому, ну, наверное, как-то вот эти вот люди, которые вокруг Путина сидят, они, наверное, чего-то в этом, что-то что из этого понимают, скорее всего. Поэтому постараются, насколько получится, не знаю. Может, может не получиться в том виде, в каком они это предполагают. Это при том, что Советский Союз был все-таки в разы сильнее Российской Федерации. Безусловно. В военном отношении. И он не смог справиться с этой задачей. Безусловно. Безусловно. Нет, но ну, это была, безусловно, гораздо более мощная страна. И более мощная страна даже с точки зрения мобилизационных возможностей. Потому что, ну, прямо скажем, э, так сказать, э, административно-командная система в Советском Союзе, она была, конечно, неизмеримо более мощной, более эффективной. То есть, э, призыв и все. И, ну, я застал этот период. Э, значит, помню, помню хорошо, ну, куда ты денешься? Призывают и, и посылают в Афган, и все. И едет человек. Значит, в сегодняшней России такой механизм очень затруднен. Мобилизационные возможности, они ограничены тем, что, так сказать, в России все-таки очень своеобразный фашизм. Очень своеобразный. Это вот такой вот, во многом, во многом этот фашизм держится на телевизионной риторике. И вот эти пугалки, ну вот пытались, пытались что-то сделать с Украиной. Ну и что? Да, Крым смогли украсть, пользуясь моментом слабости Украины. Да, смогли оттяпать кусок Донбасса. Все, на этом заказчивать. Какие были планы? Новороссия. Страшное дело. Там вообще, фактически, чуть ли не Киев собирались брать. Ну и что? И где это все? И до сих пор пытаются? Не получается. И это я еще раз подчеркиваю. Это Украина, это городская страна, которая, в принципе... Конечно же, мы прекрасно понимаем, что российская армия э, может победить украинскую армию. Но просто количество грузов 200 будет такое, что, в общем, путинский режим рухнет при этом. А уж Афганистан, это совершенно другая территория, гораздо более тяжелая, даже с точки зрения военной, более тяжелая. Несмотря на, конечно, чудовищную отсталость, э, это э, территория, которая неизмеримо сложна, просто невозможно. Там, там победы не бывает. В этом убедились, по-моему, все, начиная, так сказать, от, там, я не знаю, от, от персов и, и, и американцев и кончая Советским Союзом. А как вы думаете, что все-таки должно произойти, какую черту должны перейти талибы, чтобы Россия наступила снова на те же грабли? Ну, понимаете, опять-таки, мы сейчас с трудом понимаем, что... Ну, я, по крайней мере, я не говорю мы. Наверняка есть люди, которые понимают гораздо больше меня. Но я думаю, что это может быть ситуация, при которой... Вот если, если например, внутренняя ситуация у талибов будет такая, что они вынуждены будут удерживать страну за счет внешней агрессии, если, если талибы просто перейдут э, границу Таджикистана, э, соответственно, Узбекистана и Туркменистана. Если это произойдет, то, возможно, э, какие-то горячие головы скажут, ну как же, у нас же ОДКБ, мы должны прийти на помощь, и, возможно, в, возможен вариант э, э, какого-то вторжения. Э, я думаю, что в этом случае все-таки будут серьезно думать об этом. Попытаются просто отбросить границы. Но пока вероятность все-таки такая, что, скорее всего, вторую афганскую войну Путин затевать не будет. Ну, просто у него и в Сирии не все здорово, у него ничего не получается с Украиной, он по-прежнему, у него все-таки главная задача, главная задача, это, сохранить, это устройство вот этого русского мира, в который войдет помимо России, Белоруссии и Украины. Это главная задача. И поэтому увязнуть в Афганистане он, конечно, не захочет. Это, вот, мне кажется, достаточно очевидно. Но при этом у него и на украинском, и белорусском направлениях не очень-то получается. Украина по-прежнему сопротивляется на большей части территории, сохраняет свою территориальную целостность. Лукашенко тоже как-то не очень стремится падать в братские объятия России. Как, как вам кажется, вообще способен ли Путин завершить хотя бы вот эту часть своей воображаемой миссии? Я думаю, что нет, я думаю, что э, у Путина ничего из этого не получится, и мы видим, что, ну, что касается Украины, то здесь э, единственная какая-то вот э, э, иллюзорная возможность, если в Украине вдруг случится опять что-то что наподобие внутреннего серьезного конфликта, если, например, ну, понимаете, что, что теоретически, даже если э, перейти на, в сферу гаданий, что теоретически может быть, это э, если вдруг э, неожиданно э, оппозиционный блок, там достаточно много, помимо, вполне, э, Таких вот э, цинично разумных людей, таки, таких как Рабинович и э, тот же самый Медведчук, вполне циничные, разумные негодяи, которые просто-напросто э, ну, вот живут за счет так сказать, того, что э, эксплуатируют вот эту вот, э, идею русского мира. А, значит, э, это вполне циничные, разумны, э, разумные негодяи, которые никогда не пойдут на обострение. Ну, есть, есть там какие-то буйно помешанные люди, типа Кивы. И вот если вдруг, например, э, вот подобного рода люди, э, демонстрирующие э, безумие, э, начнут какую-то заваруху, и если вдруг какое-то количество людей на, на это поддастся, под, то э, может произойти, если это со, совпадет опять-таки с каким-то ослаблением э, серьезно украинской армии, то может Путин попытаться что-то очередной раз предпринять какую-то э, попытку агрессии. Я считаю, вероятность это, этих событий очень близкой к нулю. Скорее, равна нулю. Поэтому я не вижу никакой возможности для Путина что-то попытаться сделать в Украине. Максимум, он будет продолжать сохранять напряжение, продолжать убивать украинских военных на линии соприкосновения. Я думаю, что это максимум, что Путин сможет сделать в ближайшее время. Что касается Беларуси, то тоже совершенно очевидно, что никаких шансов проглотить Беларусь при Лукашенко, да и без Лукашенко у Путина больше нет. Просто нет. И самое главное здесь вот что. Самое главное, что и народ Беларуси, и народ Украины категорически не согласен с путинским высказыванием, что мы один народ. Украина точно, за исключением каких-то доли процентов, украинцы точно не считают себя частью русского народа, и белорусы тоже уже не считают себя частью. Если раньше, там, может быть, кто-то так считал, то сейчас уже точно не считают. После того, как Путин поддержал Лукашенко полностью, тоже не считают. То есть, на самом деле, эти два народа просто потеряны. Потеряны окончательно. И там, конечно, сопротивление будет э, крайне ожесточенное. Никаких шансов э, проглотить э, Украину и Беларусь у Путина просто нет. Просто физически нет. Не хватит ни сил, ни возможности, ни решимости, ни, так сказать. Вот... Да, попытки будут, попытки будут, попытки будут провоцировать, значит, ослаблять, значит, каким-то образом пытаться с помощью внешнего пищеварения переварить эти страны, но это... шансов на это, на это просто нет. Просто они равны нулю. В то же время путинская внешняя политика терпит поражение и в соседних с Украиной странах, вот в частности на последних парламентских выборах, которые только что состоялись. Партия, которая поддерживает правящего президента Майи Санду, действия и солидарность уверенно побеждает. Причем, что интересно, наибольшее число голосов они набрали в ходе голосования за пределами Молдавии. Вот как вы можете прокомментировать эти события? Получается, что эта страна тоже уходит все дальше от России? Я думаю, что это очень хорошая, хорошая новость. То, что у них там около 53% и то, что даже объединившись, это же была сенсация, что значит коммунисты Воронина объединились с социалистами Гордона. Это две силы, которые, в общем-то, оппонировали друг другу. И то, что они соединились, это была очень неприятная сенсация. На самом деле, то, что они в результате там получили э, меньше, ми, намного меньше трети, это очень хорошая новость. И то, что э, партия действующего президента, э, которая э, ориентирована полностью на интеграцию с Европой, она получила э, там, по 53%. Процента, по окончательному подсчету это очень хороший нос она имеет возможность сформировать правительство все по крайней мере это серьезный шаг шаг который означает что народ Молдовы выбрал Европу и выбрал окончательно вот это вот нахождение между Россией и Европой оно закончилось оно закончилось тем что был осуществлен европейский выбор это тяжелая история, потому что, да, безусловно, Путин, конечно, с этим не смирится. Он будет там э, протягивать руки, протягивать, так сказать, хвататься за одежду, значит, пытаться удержать. Но э, шансов здесь тоже немного. Значит, э, будет устраивать провокации, вне всякого сомнения. Для, э, у него для этого есть инструмент, прежде всего, Приднестровье. Значит, опять-таки вариантов провоцируя через Приднестровье вернуть Молдову опять в сферу, в орбиту русского мира, шансов на это ноль. Но устраивать неприятности действующему президенту и вновь избранному парламенту он, конечно, постарается максимально. Ну, я еще раз говорю, я надеюсь, что все-таки это так сказать, уже безвозвратный уход. Я надеюсь, что Молдова окончательно и бесповоротно вышла из состава русского мира, как это в свое время сделали страны Балтии. Вот это очень важная история. И сейчас, я думаю, что будет курс серьезный на вступление в Евросоюз, вступление в НАТО, и это будет уже необратимая история. То, что, помимо всего прочего, здесь еще важно то, что есть такая вот родственная страна, как Румыния, которая, в общем, в принципе готова поддержать. И Румыния это достаточно серьезный гарант того, что Запад будет помогать. Высокий, высокий уровень интеграции с Румынией, он позволит избежать вот тех провокаций, тех попыток, так сказать, вернуть Молдову в в, ру, в лоно русского мира, который Путин, вне всякого сомнения, будет предпринимать. Я думаю, что эти попытки не будут столь э, кровавыми, как, э, в с, э, как в случае с Украиной, потому что все-таки для Путина э, молдаване не являются вот, тем, что он называет, э, вот это абсолютно нацистская такая идея в духе Третьего Рейха, когда он говорит о э, государствообразующем этническом ядре. Имея в виду русских, украинцев и белорусов. Которые нельзя размывать. Это в чистом виде обоснование нюрнбергских законов 1935 года. Риторика та же. Вот э, молдаване не входят в это ядро, которое существует, конечно, только в голове Путина. Но, тем не менее, это э, хорошая новость. Это значит, что он все-таки пытаться завоевывать Молдову силой не будет. Поэтому я думаю, что да, молдаванам можно... Ну, не то, чтобы позавидовать, потому что это, конечно, будет тяжелый путь интеграции, но, по крайней мере, вот, мне кажется, что я надеюсь, что вот этот рубеж они преодолели. Они сделали окончательный выбор в пользу Европы. Есть и другие страны постсоветского пространства, которые вроде бы уже делали выбор в пользу Европы. В частности, Грузия. И вот недавно на днях мы увидели попытку проведения парада сексуальных меньшинств, которая закончилась настоящим форменным побоищем. В ходе этого побоища пострадало, кстати, около 50 журналистов, а один оператор оппозиционного телеканала погиб в итоге. И вот вчера возобновились протесты, на этот раз оппозиция протестует против правящей партии, идут акции протеста перед зданием парламента и зданием правящей партии, идут столкновения уже в самом здании парламента, происходят драки в зале заседаний. На ваш взгляд, что вообще там происходит? Ну, вообще, вот такая воинственная гомофобия, это довольно характерный признак фашизма это характерный признак э, вот таких вот э, деградирующих диктатур э, и то что вот э, по, избили разгромили так сказать весь этот э, всю эту акцию ЛГБТ то что избили там 50 журналистов э, один из них это оператор Александр Ложкарава, был убит ну просто забили насмерть э, там порядка 20 человек били оператора, причем ну мы понимаем, что такое оператор. Оператор – человек, у которого руки заняты. Он не может не убежать, у него аппаратура, он не может убежать, он не может защищаться. Его забили насмерть. Значит, это свидетельство того, что в Грузии достаточно сильны вот эти гомофобские настроения. И самое главное, ну уродов в любой стране бывает достаточное количество, это еще не симптом. Самое главное, что на сегодняшний день, насколько мне известно, я пытался тоже э, смотреть, э, что происходит. На сегодняшний момент никаких э, признаков того, что э, власть делает какие-то попытки всерьез расследовать это преступление, вроде бы пока нет. То есть, на самом деле, власть, ну, не то чтобы сочувствует вот этим настроением, но, по крайней мере, их им попустительствует. Хотя полиция, безусловно, пыталась вмешаться. Мы видели все эти кадры. Полиция пыталась вмешаться. Но это было, ну, скажем так, не так активно, как, в общем, следовало. Поэтому это проблема, действительно. Проблема, вот, с моей точки зрения, это проблема достаточно высокого уровня зависимости, опять-таки, от России, зависимости тех настроений, которые в России существуют. Я, кстати говоря, хотел бы напомнить, что это произошло только что. И вот когда эти события с огромным наслаждением, со вкусом, со смаком транслировала, транслировала российская главная телекомпания страны. В программе 60 минут, этому было уделено очень много времени, и Скобеева с Поповым, они очень радовались тому, что вот как избивают вот, это, вот этих вот представителей ЛГБТ, особую радость там доставило то, что порвали флаг Евросоюза, и вот Скобеева, значит, с ее гостями, они радовались, они облизывались, они, так сказать, расплев... расплывались в улыбках, что вот э, разгромили ЛГБТ, что вот эта банда гомофобов, она бесчинствовала э, и э, безнаказанно избивала, громила, так сказать, вот эту, вот, э, вот эту акцию. И, и особенно, что здорово было, что порвали флаг Евросоюза. как бы Это было просто подарком для Скобеева и для Попова и их гостей. Ну, сейчас, видимо, они радуются тому, что убит оператор, человек, который формально, по крайней мере, вроде бы как числится их коллегой. Наверное, они очень этому обстоятельству рады. То есть на самом деле здесь вот такая вот история, это вот это, с моей точки зрения, это ну, вот те ценности русского мира, хотя, конечно, грузинский мир, он не является русским, несмотря на присутствие на протяжении там нескольких десятилетий в одной стране. Безусловно, это другой мир. Но тоже, тоже вот эта вот архаика, она была в, нас, в значительной степени привнесена туда и э, вот, вот, этим вот, э, вот этой близостью с Россией. И это тоже свидетельствует о том, что, в общем, европейский выбор не сделан пока окончательно. Э, думаю, что это процесс. Думаю, что это процесс. Грузия, безусловно, Грузия чрезвычайно важна э, для России. Россия теряет... Кавказ теряет значит, за Закавказье Потому что понятно, что Присутствие Эрдогана О котором вы уже сказали Оно в значительной степени Показывает, что Эрдоган становится Хозяином Закавказье через, через Через, так сказать, Азербайджан Значит Который фактически объявлен Единым народом там же тоже, значит, Путин строит русский мир, а Эрдоган строит э, тюркский мир, османский мир. И у него это, на самом деле, получается несколько лучше, чем у Путина. Потому что он, опять-таки, вот как в случае с Талибаном, он несколько больше отморозок, чем, э, чем Путин. Поэтому у него получается лучше. Значит, и вот Грузия находится в ситуации, ну, она не в такой ужасной ситуации, как Армения находится. Но, тем не менее, тоже находится в довольно сложной ситуации, когда у нее, в общем-то, вот, какая-то попытка опереться на Россию, она присутствует. Ей сложнее. Мы помним ситуацию, когда действительно с помощью Саакашвили Грузия пыталась сделать западный выбор, европейский выбор, американский выбор. Не получилось. Ну вот она находится в таком сейчас промежуточном состоянии. Это тяжелая история. Это очень тяжелая история. Это плохой очень симптом. Вот это убийство оператора, это очень плохой симптом. И главное здесь не то, что находится какое-то количество уродов. Значит, они есть в любой стране, в том числе в любой западной стране. Но главное здесь показатель реакции власти. Будем смотреть, как, чем это закончится. С моей точки зрения, это сейчас такой индикатор, это лакмусовая бумажка, это такая проверка на э, человекообразие власти. Будет ли это расследовано, будут ли наказаны эти там два десятка уродов, которые убили оператора. А вам не кажется, что дело не столько в русском мире, сколько в особенностях определенных обществ, стремящихся к вечной архаизации на каждом этапе своего развития. Ведь та же Турция, например, она вроде бы сделала выбор в пользу Европы еще при Ататюрке, потом вступила в НАТО, в Евросоюз, и уже находясь в этих структурах, переживает некий ренессанс исламизма и пантюркийского национализма. Да, безусловно, это так, но здесь есть один нюанс. Дело в том, что и, при от, да, безусловно, вот эта внутренняя глубинная архаика, на самом деле эта архаика, она существует во всех обществах. Она существует и в Соединенных Штатах Америки, она существует и, так сказать, в европейских странах. Мы это видим в той же самой Венгрии, то, что происходит сейчас с Виктором Органом и его властью, когда тоже принимаются и гомофобские законы, пожалуйста, сколько угодно, так сказать, и принимаются законы о значит, иностранных агентах, то есть, ну, на самом деле, он в, в более, неизмеримо более мягкой, неизмеримо более, э, так сказать, нежной форме, он э, что-то воспроизводит Путина подобное. Вот это вот э, наслоение архайки, всегдашнее готово. Вообще, э, демократия, это довольно, э, демократия, либерализм – это такой довольно э, сложно организованный цветок, который нужно все время поливать, за которым нужно ухаживать, нужно, нужно создавать инфраструктуры, такую гидропонику, на котором этот цветок растет. И, в частности, это была чудовищная ошибка, Российских там, реформаторов, демократов начала 90-х годов я просто э, по пунктам могу перечислить те э, причины, по которым не получилось э, свернуть Россию на путь демократии. Поэтому вот говорить о том, что э, значит, э, вот есть страны, в которые имманентно присущи, э, и которым имманентно присуща архаика а есть страны, которым это не присуще, я бы не стал, потому что это все-таки не только и не столько какие-то генетически заданные характеристики общества, сколько ситуативная история. Если мы говорим о Турции, например, ну, обратите внимание, что здесь для Турции, которая была готова полностью вступить в Евросоюз, которая была готова, готова к серьезной Реформации и усилиями Ататюрка это в общем в значительной степени было сделано. Но обратите внимание, как на это среагировала Европа. Европа, начиная там с Франции, сказала: нет, извините, вы слишком большая мусульманская страна. А у нас тут, вот, извините, так сказать, православ, Уна... ну, извините, ради Бога, ошибка даже не по Фрейду, а у нас тут христианский мир европейский, значит, поэтому вот вы слишком какие-то чужие. Хотя там уже отказались, там, и от э, паранжи, отказались от, э, значит, э, от этих тюрбанов, и от шаровара, отказались от всего. Они были, евро... если вот, ну, кто-то, я хорошо помню, когда я первый раз при... э, приехал в Турцию, то это была совершенно европейская страна. С точки зрения одежды, с точки зрения нравов. Там, э, вот эти вот, э, так сказать, девчонки в коробких юбках. Э, э, ни, никакой вот этой национальной одежды. Ничего этого не было. А сейчас, начиная, после того, как Европа сама оттолкнула Турк, Европа оттолкнула Турцию. И там действительно произошел, в общем, такой вот, э, такой вот поворот. То есть, ну, ра, ладно, раз вы не хотите... Ну, пожалуйста, вот вам Эрдоган. Поэтому здесь более сложная история. С моей точки зрения, здесь... Ну, я бы не стал говорить об исторической вине Европы. В конце концов, Европа никому ничего не должна, строго говоря. Но здесь вот такая вот история с серьезными ошибками и внутри, и снаружи. Что касается... Вот я бы, я бы сказал так. Вот Афганистан, это уже территория в значительной степени. Там эти процессы выжженной земли, аномальные зоны и архаики, они достигли такого уровня запустения, такого, такого уровня деградации, что там действительно очень сложно что-то сделать. Видимо, эта территория на долгие-долгие годы будет обречена на очень тяжелое, тяжелую жизнь. И там, ну, нужны, наверное, какие-то, если, если и когда мировому сообществу Вдруг станет дело До таких вот территорий То нужны будут какие-то особые э, Истории Ведь если вы обратили внимание э, Даже Такая европейская страна Как Германия После войны э, Для того чтобы э, Вытащить себя То есть она сама себя за волосы из фашизма Из на, э, национал социализма Вытащить не могла Даже после поражения Потребовался план Марш, маршала потребовались uh, чудовищные усилия по денацификации которые тянулись с 45 до середины 70-х годов и до сих пор это продолжается то есть на самом деле это очень серьезный то же самое с японией это очень серьезные внешние усилия и вот если мы говорим там о таких вот странах такой степени запущенности как афганистан то это конечно Эту страну вытащить из э, того состояния, в котором она сейчас находится, в состоянии, где человеческая жизнь ничего не стоит вообще, конечно, можно было бы только огромными усилиями мирового сообщества. Сопоставимые э, с планом э, Маршала и там, с э, значит, проектом деноцификации. Но этим никто, конечно, сейчас не будет заниматься, никому это не нужно. В таком объеме никто не собирается... Есть еще Гаити, например, тоже страна, так сказать, <свят> деградировавшая до невозможности. То есть, это, э, это все территории, которые действительно... Нельзя сказать, что вот это генетическая какая-то предрасположенность. Да, безусловно, это архаика, которая овладела страной. Но э, она овладевает иногда самыми разными странами. Вопрос, на, насколько э, остальным людям хочется им помочь. Иногда хочется, но... Жалко сил, жалко средств. Их надо расходовать на какие-то другие ресурсы, на внутренние. Сейчас, на сегодняшний момент, человечество э, в значительной степени, ну я бы сказал, немножко более безразлично э, к судьбам соседей, чем это было, э, ну скажем, э, там, 30 лет назад. Вот, э, 40 лет назад. Э, был период, когда <coughs> человечество ощущало себя... В большей степени единым целым. Но это было в частности в период и противостояния Советскому Союзу. Когда западный мир как-то воспринимал себя как единое целое. Хотел друг другу помогать и так далее. Сейчас нет. Сейчас все-таки в большей степени каждый за себя. Естественно, апофе... апофеозом вот этой политики было президентство Дональда Трампа. Который твердо сказал, все, никаких разговоров. Америка превыше всего, и действительно это был, вот так, был период разобщенности западного мира. Сейчас в меньшей степени, но все равно. Тот же самый Байден совершенно не собирается э, вмешиваться в другие страны, насильно делать их счастливыми. Поэтому вот, э, а с Турцией вот такая история. Ататюрк э, пытался свернуть, это была очень непростая история, потому что каждый раз э, в Турции там же еще проблема. У каждой, на самом деле, в каждой избушке свои погремушки. У Турции есть такая национальная, любимая национальная игра это военные перевороты, поскольку в Турции армия является субъектом, политическим субъектом, в отличие, кстати, от России, в которой армия, так сказать, ну, после Российской империи, где были периоды, когда армия была субъектом, ну, гвардия была субъектом знаменитые перевороты гвардейские. Но в Советском Союзе армия субъектом, вот, по крайней мере, после Второй мировой войны, армия субъектом не была. Было, было, было использование армии для того, чтобы раздавить Берию, знаменитая история, с разгромом войск, ну, по крайней мере, с блокировкой в казармах войск МГБ. А потом все, потом субъектами политики были КГБ и МВД, и мы помним всю эту историю там, с Железным Шуриком, с, с Андроповым, с, со Щелоковым, а вот спецслужбы были субъектами, а армии нет, так сказать, это, это, эту историю Сталин жестко прекратил, ну и потом Хрущев и, так сказать, все остальные, Брежнев все держали армию в политически стерильном состоянии. То же самое Путин. Путин держит армию в политически стерильном состоянии. У него есть Шойгу. С которым он, так сказать, находится в, в особых отношениях. Значит, Но армия не является субъектом. ФСБ, МВД, мы помним. Они, да, они, так сказать, политически субъектны. А армия нет. А в, в Турции... Армия – субъект. Поэтому там вот эта проблема. Там каждый раз, так сказать, попытки вестернизации, они э, обрушивались э, военным переворотом. Поэтому здесь отдельная история. Вот у, у, каждой, э, у каждой страны архаическая своя архаика. Спасибо большое за этот разговор. С вами были Игорь Яковенко и Данил Константинов на канале форума Свободной России» с большим разговором о том, что происходит сейчас в мире вокруг нас. Оставайтесь с нами. Всего доброго.